видео из текущего плейлиста, если кто забыл, я собрал методом search видео, релевантные запросу «Раздельный сбор Раздельный сбор отходов» имелся в виду. Собрал видео по теме «Раздельный сбор». Тысяча с лишним видео, благодаря пересортировке, благодаря сегментированию временных периодов. Но собранная информация не полна. Здесь нет почти никакой статистики, а хотелось бы. И всякая дополнительная информация тоже есть на YouTube, но метод Search ее не выдает. Ее выдает метод Videos. Посетим страничку этого метода. Начнем как обычно с Developers. Чуть вниз. YouTube. Чуть вниз. Reference. Метод Videos слева. Внизу. Overview, List, Insert Update. И еще много методов. Но все они, кроме List, нужны разработчикам, чтобы что-то делать с видео. А лист это для нас, для исследователей. Сколько стоит? Одну квоту. Это радует. Сворачиваю IP Explorer, чтобы удобнее читать. Логика очень похожа на работу с методом Channels. Позволяет собрать каналы с детальной информацией о них. А видео с... Видео с детальной информацией о них. Прокручиваю вниз, и, как обычно, первым аргументом запроса выступает part. И part, как обычно, содержит snippet и много других характеристик. Как обычно, почитать об этих характеристиках можно в разделе Overview. Прокручиваю вниз, табличка Properties. И все, что начинается со snippet, выдается как раз, если указать snippet в аргументе part. Дата и время публикации видео. Это у нас уже есть, кстати. ID-канал, на котором видео опубликовано. Название, описание, информация о картинках, относящихся к видео. Название канала, к которому относится видео. Теги. У канала есть тоже что-то похожее. У канала это называется Keywords, а здесь Tags. ID-категории, которые относятся к видео, полезно для возможности группировки раз и дальнейшего поиска, углубленного поиска 2. Параметр, который показывает, предполагается ли, Прямой эфир. Да, нет или будущем. Язык по умолчанию. Локализация. Про локализацию уже немного говорили. В частности, про параметр, технический параметр HL. Я ими не пользуюсь. Все еще не пользуюсь. Локализованные названия и описания вот дальше поинтереснее длительность смотрите в каком формате записывается длительность причем формат несколько различается для видео которые длятся дольше часа и менее часа можно ознакомиться здесь расписано как различается запись формата 3d или 2d hd или SD, это не очень интересно. Лайсенс, ограничение. Вот бывает, что в различных странах и регионах показ видео ограничен. Вот информация как раз об этом. И, в общем, про то же самое, уже списком, где видео можно показывать, где видео нельзя показывать. И вот название «контент-рейтинг», но это не совсем про рейтинг, это про возрастные ограничения. Для разных стран разные системы возрастных ограничений, и здесь все эти системы, которые работают на YouTube, они все здесь описаны, их очень много. Очень-очень-очень много. Но в каких-то исследованиях это может быть полезно. Кстати, заметьте, что я перешел уже от, от snippet content details, а content details — это как раз первое значение по алфавиту, первое значение аргумента part. То есть я рассмотрел, что выдает метод для значения snippet, и уже перешел рассмотрение, что выдает метод для значения content details, если указать content details в запросе. Конечно, я буду его указывать, Потому что полезной информации есть внутри. Возвращаюсь. Через Ctrl-F найду. Все уже проговорил. Подходим к завершению рейтингов. Дальше будет уже короче. Видите, очень много рейтингов. Очень-очень много. Вот, наконец, статус. Статус — это следующее значение, которое может быть задано внутри аргумента part. Здесь они идут по алфавиту, а в overview они идут не по алфавиту. Можно запутаться. Возвращаясь к overview, к статусу. Вы видите, что содержимое этого параметра, пожалуй, не очень интересно почему оно не загрузилось, причина отказа. каких-то исследованиях может быть полезно, но я такими не занимался. Можно ли его встраивать, примерно на других сайтах, для детей ли или нет ли. И вот один из ключевых параметров statistics. Количество просмотров, лайков, дизлайков параметр уже не работает. Количество комментариев. Причем заметьте, для видео количество комментариев работает, а для канала количество комментариев подключено. Но можно посмотрев, какие видео на канале и сколько комментариев у каждого видео, посчитать суммарную популярность канала с точки зрения комментариев. Еще технические детали. Вот topic details. Topic details это тоже... Значение аргумента part. Смотрите. Перехожу в раздел list. включил вниз. Topic details. Пожалуйста. Здесь он по алфавиту последний. Но в overview он не последний. Возвращаюсь в overview. Крис Ctrl F нахожу. Topic details. Вот здесь есть topics ID. С ними мы уже встречались выдачи метода channels их можно использовать для углубления поиска topic categories и вот дальше recording details информация о локации дате адресе это может быть интересно но не в моем исследовании я привязываюсь к языку запроса, к русскому языку и саму содержанию запроса. Поэтому мне эта дополнительная информация не очень нужна. И даже широта и лгота есть. Даже есть следующий параметр, который тоже сдается в парт. Это файл details Тоже технические, еще более технические характеристики с вашего позволения я пропущу их много файл details файл details файл details processing details ну видите тоже технический параметр processing details много всяких деталей процессинга suggestions но они в любом случае suggestions предложения со стороны YouTube они доступны только в случае полной авторизации и разрешения доступа со стороны онора видео Но я не прибегаю к полной авторизации, тем более не обращаюсь к видео поэтому про листовую. Live Stream Details. Ну вот, пожалуй, все. Это все параметры выдачи, которые задаются внутри part. Внутри аргумента part. Вот все это я просмотрел. Вы видите, большая часть из тех значений, которые можно задать, дадут техническую информацию. Поэтому я далеко не все из них включу в свой запрос. Что я включу? Я включу контент details. Так уж и выключу локализацию. Сникнет, конечно, включу. Обязательно статистикс включу. Ну, статус пусть тоже будет. Пусть будет. И топик детейлс включу. Другие аргументы. Чарт. Если я хочу посмотреть популярные. Но нет, потому что я буду брать все равно по ID. Поэтому я возьму вот этот аргумент. ID как раз возьму. И впишу ID взятый из Excel-файла, который уже показывал. Первое видео, которое у меня в выдаче метода search. Возьму ID этого видео. Окей, okay, нет. макс нет. макс 100. 50. Хотя у меня сейчас будет только один результат, но в дальнейшем-то я буду сразу много ID подавать. MaxWid. Нет. MyRating тоже нет. Тоже нет. HTOKEN нет. Я думаю, вы узнаете эти аргументы, если смотрели предыдущее видео из текущего плейлиста. Код региона нет. Категория нет. Можно запускать. Авторизуюсь в своем аккаунте. Разрешу. Результат выдачи имеет код 200. Все прошло успешно. Посмотрю код. Аргументы. Код для Python справа. Копирую его. Вставляю в Jupyter Notebook. Вставил Обычно, если я запущу запрос из этого чанка, будет отклонен. Пожалуйста. Потому что я не произвел полную авторизацию. Снова, как и в прошлых видео, из всего, что здесь есть, я забираю только строчки для запроса. Только они мне потребуются. И вставляю в шестой чанг я взял тот файл в котором работал с методом channels видите все почти то же самое Чанк, который позволяет менять type то есть channel или видео импортирование модуля google api client discovery обращение к этому модулю и ключ авторизации. Все осталось прежним. И вот только запрос содержит метод videos и характерный для этого метода значение аргумента part. Вот все запущенные чанки помечены как запущенные, потому что как раз я взял как макет файл для работы с channels, продублировал его. Можно сделать make-copy. Так я это сделал. Переименовал уже, как videos. очищу всю выдачу. И заново пройдусь. Первый чанг мне не нужен. Я его переведу в формат Markdown. Поскольку теперь я работаю с видео. Я раскомментил type видео и закомментил type равное channel. Запускаю, запускаю, запускаю, запускаю, и вот шестой чанг запускаю. Предупреждения ошибок нет. Хорошо, скорее всего, все сработало. Запускаю седьмой чанг. Да. Видео с названием «Еноты-барабанщики сортируют мусор». Можно немножко посмотреть на это видео. Возвращайте в браузер. Я ввел YouTube Watch. Одно и вот здесь. иди видео. И вот, пожалуйста, реноты барабанщики. По-моему, молота. Видите? Можно еще посмотреть при нот. но не будем. Вернулся в мой скрипт. Осталось самая малость. Взять из Excelского файла, то есть отсюда, все ID 1100 с лишним. И по ним подать запросы. Процедура очень похожа на то, что я делал с методом Channels, только еще проще. Потому что здесь не придется объединять таблицы. Все ID берутся из одной таблицы. Импортирую Pandas, чтобы поработать с таблицей. Обращаюсь к таблице. Проверю, что все нормально. Таблица есть, а дальше ошибка. Почему ошибка? Потому что, когда я формирую список, я пытаюсь обратиться к столбцу. Snippet видео ID. А здесь нет такого столбца, потому что snippet channel ID. А ID видео находится в столбце. ID видео ID. Поэтому здесь надо поменять ID. Перезапустить. Посмотрите, весь список сразу готов. Можно его подавать. Посмотрим, сколько в нем. Еще 105. Скорее всего, это уникальный, я же раньше проверял, чтобы не было дубликатов. Но на всякий случай. Да, уникальный. Эту конструкцию я объяснил в прошлом видео. Теперь подам первый 50 ID в запрос, такой же, как в чанке 6. Там, где я подавал только один ID. Ошибок нет. Зато из таблица. Прекрасно. Теперь надо пройтись по всем ID. Цикл такой же, как был в скрипте в предыдущем видео. Только теперь я обращаюсь не к channels ID list, а videos ID list. Такая же здесь особенность. Использование range, что шаг 50, остановится он, когда достигнет числа равного длине списка с видео ID. Счетчик. Запускаю. Получил ошибку, потому что я назвал в этом чанке случайно свой список «видео с ID list». А до этого у меня... Список называется видео без S, ID-лист. Надо исправить. Видео id list. Но метод VideoS. Поэтому теперь должно сработать. Да. Визуализация. Очевидно, когда будет итерация 1100, цикл остановится. я создал новую папку внутри раздельный сбор папка называется видео раздельный сбор так у меня были каналы раздельный сбор теле видео раздельный сбор в этой папке у меня уже есть файлы разные И как раз при помощи любого из этих файлов можно автоматически получить адрес куда я буду сохранять свой файл беру любой из этих файлов Правой кнопкой мыши выбираю свойства, внутри нахожу опцию расположения, копирую ее, возвращаюсь в скрипт и на старое место, которое осталось еще, все проки работал с методом channels, и оставляю новый адрес. Также я вот сюда сделал вставочку Type. В скрипте для Channels здесь просто было написано про каналы. А теперь более универсально здесь появится про, нижнее подчеркивание и видео на латыни. И в прошлом видео я объяснил, как работает Regular Expressions. То, что подробно объяснил, но это очень непростой пакет, В данном случае он мне нужен просто для того, чтобы заменить одинарный слэш на двойный. Можно и вручную, но это не технологично. Импортирую и запускаю. Да, здесь есть некоторые предупреждения, но ничего страшного. Предупреждения связаны с длинными URL. Ничего страшного. Перехожу в файл. Кто-то файл, который я только что создал. Вот он, про видео. Здесь очень много столбиков. С некоторыми из них я уже имел дело. Это электронная метка, это ID. Я выделил весь диапазон, зажав Ctrl Shift. Вкладке Данные выбрал фильтр. Теперь все столбцы имеют кнопочку, чтобы отбирать какие-то конкретные значения. Кроме того, я покрасил заголовки столбцов, чтобы визуально сгруппировать. Эти столбцы уже были в выдаче метода search. Также был и ID канала которому принадлежит видео. Также теперь в этой выдаче есть и название канала, которому принадлежит видео. При желании можно оценить популярность каждого канала и добавить сюда столбцы, описывающие популярность каждого канала, которому принадлежит видео, и тоже использовать эту информацию для, для оценки того, как аудитория восприняла видео. Также есть... Много картинок, связанных с видео разного размера. Ссылки на эти картинки. Они могут быть интересны, если применить компьютерное зрение для автоматизированного или полуавтоматизированного выяснения того, что находится на этих картинках. Это очень перспективное направление анализа, хотя и трудоемкое. ТЕГИ. И категории, к которым относятся видео. Здесь номера, категория, а дальше, причем заметно дальше. Ссылки на Википедию, в которых эти категории расшифровываются. Ну Вот, например, первое видео в моем списке. Это категория развлечения, Второе — «Общество». То есть развлечение 29-й категории, 25-й категории – это общество. Эти категории можно использовать для группировки видео, однородных видео, относящихся к одной категории, а также для дальнейшего поиска в интересующих категориях. Например, если вы узнаете, что больше всего релевантных вашей теме видео находится на 25-й категории, то можно дальше выгрузить Какое-то количество других видео, относящихся к 25-й категории. Также есть топик ID, который тоже позволяет углублять анализ и дальнейший поиск. И, конечно, теги. По тегам тоже можно группировать видео. А можно искать другие видео по тем же тегам. Здесь много технических характеристик, я их не расцвечивал, но есть характеристика длина видео. Например, это видео длится 30 секунд. Это 12 минут 30 секунд. Учитывая, что просмотры видео могут быть связаны с его длительностью, это тоже важная характеристика. Статус видео, а именно предназначено ли оно для детей. В моем случае это интересно, потому что большинство, как мы видим, не предназначены, но есть и предназначенные для детей видео. И можно смотреть разницу содержимого тех и других, а также эффективность тех и других. Количественные характеристики. Количество просмотров, количество лайков, количество дизлайков, количество комментариев. Сейчас у меня все эти числа воспринимаются Excel в как числа. Я выделю эти столбцы и, нажав на этот значок, преобразую в числа. Давайте посмотрим, какое видео получило больше всего дизлайков. Оставлю только то, которое получило 3337 дизлайков. Интересно же. При том, что лайков не сильно больше. И 0 комментариев. И почти 800 тысяч просмотров. Что же это за видео? Сортируй мусор, спасай планету. супер йо, йо детские песенки. Относится ли это видео к категории для детей? Да, относится. Сколько оно длится? 26 минут. Целиком мы его не посмотрим. Публиковано на канале супер йо, йо детские песенки. Перехожу в браузер. Вставляю после знака равно. Айди, этого видео. Запускаю. <смех> <смех> <смех> Как-то так. Все остальные столбцы включают технические характеристики, а также... Указание на локализацию. Если локализация есть, то отдельные элементы типа заголовка, описание для региона локализации. А также контент-рейтинг. У данного видео нет рейтинга. Подытоживая, эти характеристики можно использовать для того, чтобы подробно описать уже собранные видео, сгруппировать их в несколько однородных групп. Каждую из них тоже можно описать. То есть речь о кластеризации или сегментировании. Можно работать и с количественными характеристиками, и с текстовыми. Кроме того, многие из имеющихся характеристик можно использовать для того, чтобы продолжить поиск и дополнить базу собранных видео и базу собранных каналов.